Скорпиончики, приветствую вас! Посмотрим сегодня, что же нас ожидает в июле месяце. Ну, во-первых, будет в этом месяце несколько ангрессий планет, то есть перехода из одного знака в другой. Ну, начнем. Значит, 5 числа состоится переход Меркурия и Марса из своего старого положения. Значит, Меркурий меняет знак Близнецы на Рак, а Марс – Овен на... О а чем это говорит? Ну, во-первых, что для вас означает знак зодиака рак? То есть какие, какой сферой жизни он у вас управляет? Ну, для вас это символический девятый дом это дороги путешествия, это образование, получение высшего образования, это могут быть какие-то философские вопросы, что-то, что связано совсем далеко и высоко. Значит, здесь есть указание на то, что ваше выражение ваших мыслей, ваши движения, не станут как-то в большей степени домашними, чувственными, эмоциональными. Ну и направлены на, ну, ваши решения, они будут в большей степени продиктованы вот какими-то вашими больше эмоци эмоциональным настроем. И ваша речь, она тоже будет более эмоциональная. Возможно, вы будете больше заняты в близкой хозяйственной деятельности или, может быть, делами своих близких людей. Усилится общение с ними, забота о них, ну, это может быть взаимная забота. Но ну, здесь все-таки Меркурия больше говорит об общении и об передвижении друг к другу. Марс. Марс будет находиться в вашем символическом седьмом доме. Седьмой дом – это дом партнерства. То есть какая-то ваша активность направленная на вашего партнера. Ну, Марс, он здесь не очень спокойный, но очень упрямый. То есть если вы уже решили что-то изменить своему партнеру, партнере, то вы обязательно будете его этим доставать. В принципе можете попробовать но ну, где-то так до числа 20 -го. там позже начнутся достаточно такие сложные аспекты и связанные с определенными испытаниями и будет ну, есть шанс получить прямо противоположный эффект Значит, 9 10 Одиннадцатого для вас это время удачи, поскольку здесь солнце будет образовывать благоприятный аспект, секстель к урану. И даже так тут интересно складывается, что это может быть что-то удачное и приятное в отношении третьих лиц. Вот, то есть И лично вас, вас это может коснуться косвенно, но еще кого-то из ваших близких. 13-14 здесь формируется шикарный аспект для умственной деятельности, для поездок, для договоренностей, для регистраций, для всего того, что связано с передвижениями и коммуникациями. Хороший аспект для любовных дел, но если это уже какие-то долго текущие отношения, поскольку здесь от Венеры к Сатурну образуется точный аспект, он где-то начал с числа 12 образовываться, ну 14 видите, он уже начал расходиться, разница в 1 градус, но тем не менее здесь еще параллельно Венера формирует точный аспект Нептуну. Нептун этого зона детей, это зона... Любви здесь есть возможность, ну, может быть, в чем-то чем обмануться, или излишне там, быть как-то оптимистичным, что ли, в отношении каких-то дел. И еще может быть здесь вариант, знаете, каких-то крупных материальных трат на детей, на любовь, на хобби, на увлечение. Но. Тут, с другой стороны, если это как-то связано с вашей семьей по четвертому дому, по Сатурну, то, ну, это вполне логично. Значит, так и должно быть. Период 16, 17, 18. Здесь Меркурий будет образовывать точный аспект Плутону, оппозиция, а то здесь вообще какие-то. Очень серьезные могут быть кардинальные решения, которые могут, ну, на которые вы вынуждены будете пойти, для того, чтобы решить вопросы, связанные вот с темой детей, может быть, каким-то переездом. Но это также может коснуться вашего хобби, увлечений, также вашей любви. Еще интересно, что 18 числа Венера снова меняет знак, она так быстренько пробегает в июле. И из близнецов переходит снова в рак. И это уже, знаете, как двойное действие. То есть можно сказать смело, что вот весь июль месяц он находится под воздействием домашнего уютного знака зодиака рак. Для, поскольку для вас это родственная стихия, то, скорее всего, вы будете максимально просто заняты домашними делами. Будете что-то улучшать, решать какие-то вопросы, что-то закрывать, может быть, там какие-то дыры, какие-то долги. Ну вот в этом будет состоять ваша основная задача проявлять заботу может могут быть даже неожиданные поездки там к себе на родину кто допустим доходит, находится далеко не на родине вот 22 -го, 23 -го будет формироваться но 23 уже выйдет 22 будет точный аспект если я не ошибаюсь давайте посмотрим 22 -го. аспект от солнца к плутону ну, до да, 21 22 июля я думаю будет чувствоваться Посмотрите, какая четкая позиция. Вот для вас это да, связано с дорогами. Неожиданный резкий переезд, отъезд, путешествие. Вынужденное причем. Это что-то очень это похоже. Ну, я не говорю, что всех, но это вполне возможно. И здесь, знаете, как будто бы какие-то чьи-то партнерские действия, не лично ваши, они вынудят вас принять это быстрое решение. Неожиданное. 26 числа начнет формироваться аспект. Смотрите, узел, уран и Марс. Ну, очень агрессивный аспект. Очень. В вашем доме партнерства. Еще интересно, что видите, здесь вот 26-го. Луна, Венера и Лилит. Все это дело в соединении в Раке. Знаете, как или могут быть тяжелые обстоятельства, связанные, сложные обстоятельства, связанные с кем-то из ваших близких или вашей Родины, если это рассматривать глобально. Ну, я даже не хочу тут нагнетать обстановку. Будем надеяться, что оно ну, как-то все налегке сойдет для вас лично. Поскольку это все-таки общий прогноз без учета ваших личных транзитов, без учета ваших личных планет, положения этих планет в вашей карте. Ну, то, что основная сфера вот вашего влияния, это будет дом, семья, партнерство, любовь, дети, отношения и... Возможно, еще что-то связано с дорогами и переездами, и поездками неожиданными, причем это 100%. Желаю вам, чтобы прошел этот месяц достаточно легко, позитивно для вас. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в следующих прогнозах.